здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади Представляю вашему вниманию гороскоп удачи на 2021 год удачу и везение в астрологии характеризует юпитер планета большого счастья соответствует празднику позитиву экспрессии люди имеющие сильный юпитер в личном гороскопе обладают энтузиазмом поэтому могут достичь всего при слабом Юпитере необходимо нарабатывать в себе эти качества, становиться борцом, чтобы реализовывать свои идеи. Всегда поддерживайте огонь воодушевления в своем сердце, и тогда вы сможете свернуть горы. С 19 декабря 2020 по 13 мая 2021 и с 29 июля по 28 декабря 2021 года Юпитер движется по знаку Водолея, а с 14 мая 2021 по 28 июля 2021 года Юпитер зайдет в знак Рыб, потом на ретрофазе движения вернется в Водолей до конца 2021 года. Водолей – знак революционных преобразований, обновлений, что в результате приводит к техническому и социальному прогрессу. Дух свободы и тяга к справедливости усиливаются транзитом Юпитера по знаку Водолея. Также активизируются скрытые ресурсы, которые делают мир лучше. В 2021 году людям легче раскрыть свои таланты, личные качества, благодаря чему появляются новые профессии, новые виды деятельности, творчества. То есть происходит революция сознания и улучшение по многим сферам жизни. Юпитер характеризует расширение, экспансию. А то, что скрывалось, теперь демонстрируется открыто и развивается. В 2020 году Юпитер двигался по Козерогу, где имеет статус падения. Поэтому весь год мир находился в условиях ограничения. В Водолей Юпитер чувствует себя комфортно. Стихия воздуха, Водолей, усиливает огненные качества Юпитера. В 2021 году на 2,5 месяца Юпитер войдет в знак «Рыб», где имеет статус второго управителя. Принесет оптимистические настроения, веру в светлое будущее. И именно так и будет в скором времени. Ведь после водолея Юпитер на год войдет в знак «Рыб». Это будет 2022 год. Цикл обращения Юпитера вокруг Солнца – 12 лет. Поэтому возраст, кратный 12 можно считать счастливым. В 2021 году удача улыбнется водолеем, а также весам и в меньшей степени, по сравнению с этими двумя знаками, представителем знака Близнецы. Это знаки воздушной стихии. Представители этих знаков зодиака преодолевают те границы, которые мешали их развитию и счастью. Очень благоприятный год для преподавательской деятельности. Прояснение вопросов, связанных с зарубежьем. Удачный год для помолок и заключения официальных союзов. Решение любых юридических вопросов. Юпитер способствует улаживанию всех правовых дел. Любая устанавливающаяся в этот период связь все равно, будь то дружба, партнерство, помолка или брак будет иметь дальнейшую тенденцию к стабилизации отношений их дальнейшему укреплению и сохранению этих отношений на долгий период. Это время взлета в карьере, в социальной и общественной жизни. Конечно, Водолеям ведет больше всего, ведь это соединение Юпитера с их Солнцем. Но весы и близнецы также чувствуют себя комфортно, удовлетворены существующим положением. Это гармоничный аспект, тригон от Юпитера к их Солнцу. Вся социальная среда будет способствовать этому. Все обстоятельства будут иметь тенденцию к экспансии. Любые прогрессивные шаги будут достигать своей цели. Расширится сфера профессионального и делового влияния. Предпринимательские начинания будут успешными. Все удается безо всякого труда по сравнению с 2020 годом. Благоприятный период для начала новой трудовой деятельности, презентации и для собеседования с представителями высших кругов и высокопоставленных особ. Все переговоры будут проходить удовлетворительно. Дела, касающиеся юриспруденции, договора, получат положительные импульсы. Деловые встречи, партнерские отношения и новые деловые связи, контракты – могут быть успешно начаты. Наиболее благоприятный период для создания и начинания собственного дела. Любые проблемы будут решаться намного легче. Будет происходить улучшение всех финансовых дел. Благоприятный год для вкладывания денег, для участия в доле, а также для приобретения и продажи товаров в больших размерах. Повышается сила сопротивляемости организма, улучшается самочувствие, болезни в этот период протекают спокойно и появляется тенденция к выздоровлению даже у тяжело больных людей. Во всех сферах жизни у водолеев, а также весов и близнецов происходит гармонизация и улучшение. Год благоприятен для устремлений любого рода, способствующих поднятию собственного авторитета и дальнейшего процветания. Единственная опасность заключается в том, что все хорошее, что легко достигается, провоцирует лень. Способствует появлению высокомерия, которое может стать препятствием для продолжительного успеха. Стрельцам и овнам также сопутствует везение, но все же придется ловить удачу за хвост, требуется приложить усилия, поработать. Все дела, касающиеся любви и брака, станут более тесными и стабильными. Благоприятный период для обзаведения собственным домом и собственным хозяйством, а также благоприятное время для заключения брака. Активизируется творческая сила. Многие стрельцы и овны достигнут признания и получат поощрение за хорошо выполненную работу. Период сопровождается бодростью духа, повышением жизненных сил, физических и душевных. Сфера воздействия сильно расширится. Новые предпринимательские мероприятия получат темп. Профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в 2020 году. Можно получить новое назначение или новую должность. Благоприятный период для денежных оборотов, продажи и покупок финансовых сделок и денежных инвестиций происходит укрепление витальности а также сопротивляемости организма появляются возможности для творческого и профессионального самовыражения но не следует ожидать что этот транзит принесет вам успех без, без вашего участия юпитер строит секстиль к солнцу стрельца и овна что требует приложения усилий поэтому Широко применяйте полученные знания и навыки, собственный жизненный опыт и мудрость представителей старшего поколения. Хорошо, если вы поддерживаете идеи благотворительности. Вы можете рассчитывать на помощь начальства, влиятельных лиц, официальных и правоохранительных органов. Смело занимайтесь лекторской, издательской деятельностью, проведите рекламную кампанию, Имейте возможность удачно решить юридические вопросы. Заключайте сделки, подписывайте контракты. Этот период благоприятен для денежных вложений и крупных покупок. Наметьте важные выступления, командировки, благоприятные связи с иностранцами, вложения в иностранный бизнес, коммерческие сделки за границей. Год благоприятен для открытия новых или дочерних предприятий, успешного Реформирование старого производства. Период хорош для оформления важных документов. Удачно складываются, гармонизируются любовные и семейные отношения. С 14 мая по 28 июля 2021 года Юпитер находится в знаке Рыб. Поэтому представителям этого знака зодиака сопутствует удача и везение. По крайней мере, появляются перспективы, планы, которые успешно будут воплощены в реальность уже в 2022 году. Также за эти два с половиной месяца в жизни раков и скорпионов происходит много счастливых событий. Кульминация будет в следующем году самые смелые проекты и важные дела 2021 года представителям водной стихии рыбам ракам и скорпионам стоит планировать на период с 14 мая по 28 июля 2021 года для представителей знака рака год нейтральный но намного легче, чем 2020. именно раки в 2021 году смогут расслабиться также в эти два с половиной месяца в жизни тельцов и козерогов наступают значительные улучшения. Но без ваших стараний успех вряд ли возможен. Поэтому приготовьтесь работать в этот период. Хотя, понятное дело, лето, отдых. Но вам нельзя упустить возможности этих двух с половиной месяцев. Все, что происходит в этот период, окажется фундаментом для будущих успехов. И вы сможете многого достичь уже в 2022 году. Дальше важен следующий момент. Данный гороскоп является общим, рассчитан на типичных представителей знаков зодиака и не может заменить индивидуальную консультацию. Поэтому, если вы хотите изучить личный гороскоп, понять причинно-следственную связь во всех ситуациях, всех ваших событиях, и найти выходы из неприятных ситуаций, добро пожаловать на личную консультацию в онлайн-формате. Контакты под видео и на главной странице канала. Сложный год для Львов. Оппозиция Юпитера к вашему Солнцу оказывает дисгармоничное воздействие. Некоторое улучшение ситуации будет с 14 мая по 28 июля 2021 года. Ну а в общем, в течение почти всего года... Львам будет непросто. Во многом представители этого знака зодиака сами окажутся виновниками, если будут склонны к собственной переоценке, преувеличению, нравию, мнимой гордости и эгоизму. Может произойти ошибочная концентрация всех сил на конфликты с окружающим миром. Необдуманность поступков, неуместное тщеславие и одностороннее недипломатичная воля к реализации собственных намерений будут способствовать трениям и проблемам на службе и в бизнесе. Чувство самоосознания может превышать реальные пределы, что и становится причиной неприятностей. В этот временной период может произойти много всяких ситуаций, связанных с потерями, убытками. Поэтому следует более осмотрительно размещать собственные капиталы и не начинать никакой новой предпринимательской деятельности. Могут возникнуть сложности с кредитами. Дела могут принести убытки. Возможно сложности с юристами и властями. Все переговоры будут протекать очень непросто. Могут появиться осложнения в банковских делах. Возможны незапланированные растраты денег, обложение налогами, убытки из-за потери партнера или тесно связанного с делом человека. Также наблюдается расположение к денежным растратам и убыточным покупкам. Но все зависит от уровня осознанности льва. Если человек сильный, волевой, понимающий, то вряд ли он допустит непоправимых ситуаций, по крайней мере, проработает этот момент. Какие-то углы можно будет обойти, сгладить. Предупрежден, значит, вооружен. То есть можно предположить тенденции года и как-то обезопасить себя. Не следует заключать никаких соглашений или совершать покупку или продажу в больших размерах, неосторожное обращение с торговыми соглашениями и обещаниями во время оппозиции Юпитера к Солнцу могут принести убытки. Заболевания печени и желчных протоков, а также функциональные нарушения сердечной деятельности являются следствием данного транзита. Также Юпитер располагает к полноте. Что для здоровья в течение этого года, конечно же, нехорошо. Поэтому, если есть желание и возможность, сила воли, следует посидеть на диете. Опозиция а Юпитера к Солнцу бывает один раз в 12 лет. Вы можете вспомнить, что было с вами. 12 лет назад и ответы на некоторые вопросы наверняка найдете у скорпионов и тельцов появляется много препятствий в течение 21 года кроме периода улучшения с 14 мая по 28 июля 2021 года достаточно сложный год приносящий не столько неудачи и потери сами по себе сколько невозможность реализовать планы, а также идеи. Отложите их на будущий год. В 2022 году они принесут успех. Не предпринимайте ничего важного в этот период. Чрезмерная расточительность – враг этого года. Воздержитесь от необдуманных обещаний. Не потворствуйте своим желаниям. Воздержитесь от участия в азартных играх, от финансовых спекуляций – Отложите заключение сделок, переговоры, важные выступления, обращение к начальству и в официальной организации. Но вряд ли вы найдете поддержку и понимание влиятельных лиц. Разве что в период улучшения. Эти два с половиной месяца можно использовать максимально. Плохой период для участия в политике, предпринятия шагов для улучшения существующего положения, для получения более высокого социального статуса. Вероятно, столкновение с власть имущими в том или ином виде. Особенно неблагоприятны деловые контакты и сделки с иностранными гражданами и фирмами. Ухудшается состояние здоровья. Плохое самочувствие, ослабление даже здорового организма возможно. Поэтому стоит принимать максимум усилий, провести профилактические мероприятия. А в период улучшения ситуации с 14 мая по 28 июля 2021 года стоит заняться вплотную самыми важными делами. Тогда все проделанное в это время окажет стабилизирующее воздействие и улучшение. Также в течение года вероятно неприятные ощущения в области печени. Перегрузка печени может отразиться на работе сердечно-сосудистой системы, что, в общем вполне ожидаемо, так как напряженная квадратура от транзитного Юпитера. К вашему солнцу так или иначе приведет к, к каким-нибудь неприятным ощущениям в области сердца поэтому тоже нужно проверить сделать кардиограмму в общем заняться своим здоровьем вплотную избегайте переедания ограничьте себя в употреблении спиртного повышается опасность для беременности это период дисгармонии в личных и семейных отношениях. Разлад с окружающими, с соседями, братьями также вполне возможен. Они могут быть обусловлены чрезмерными притязаниями, как в материальном плане, так и в плане признания вашей личности и заслуг. В этот период вы можете разочаровать партнера. Может быть, показаться легкомыслием, чрезмерно стремящимся к удовольствиям. В общем, разные ситуации в партнерстве, недовольство вполне реально. Это может быть из-за переоценки своей значимости для партнера. Эгоизм усугубляет ситуацию. Развлечения, хобби не приносят удовлетворения но если вы сконцентрируетесь на определенной цели, предприняете определенные действия, то это напряжение может стать энергией для реализации, для будущих успехов. Но много будет препятствий в течение года. Главное понять, что это временно и не отказываться от планов, идей. В свое время все будет реализовано. Для представителей знака Девы в целом год нейтральный. Серьезный испытательный период будет с 14 мая по 28 июля 2021 года. Решение деловых и коммерческих вопросов могут помешать усилившееся самомнение и тенденция к непомерной экспансии. Пренебрежение вопросами этики, морали, религии, культуры создает дополнительные трудности. Избегайте оптимистической оценки состояния своих дел, а также будьте очень внимательны в расходах и покупках. Расставьте приоритеты, это поможет вам сохранить свои ресурсы. Возможно, вам предстоит понести потери, которых, однако, вы могли бы избежать при более разумном ведении дел. Воздержитесь от любых проявлений деловой активности в период с 14 мая по 28 июля 2021 года. В этот период вам может быть предложена сделка, прельщающая вас своим размахом, но впоследствии вы из-за этого понесете убытки. Особенно неблагоприятно протекают ваши дела с зарубежными партнерами. В эти два с половиной месяца воздержитесь от новых контактов с иностранными и дальними партнерами, компаньонами. Отложите поездки и командировки. Ваши действия могут привести к потере добрых отношений с сотрудниками и начальниками. Могут оттолкнуть от вас покровителей и наставников. Эти два с половиной месяца неблагоприятны для обращения за помощью, а также в официальные органы для начала судебного процесса, неподходящий период. Возможно столкновение с правоохранительными органами. Ухудшается состояние здоровья, самочувствие. У больных хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей возможны обострения. Лучше всего в период с 14 мая по 28 июля 2021 меньше активничать, заняться своим здоровьем, отдохнуть в этот период. Это время повышенной конфликтности, разлада с окружающими, особенно в деловой сфере. Также окружающих может неприятно удивить ваше поведение и высказывание. Поэтому следите за тем, что вы говорите и кому говорите. В эти два с половиной месяца повышается потребность в развлечениях, что создает дополнительные трудности. Но зато в остальной период, практически весь год, для вас более-менее благоприятное время для того, чтобы решить все свои дела. Главное, будьте внимательны.